Надпись можно создать различными способами. Наиболее желательный это пройти приложение надписи, выбрать шрифт, который имеет русские буквы. К сожалению, он только один, и то наш. Написать текст, общепотребительный, например, с Новым годом. Восклицательный знак. Применить выйти. Надпись создается очень быстро, но кроме отсутствия русских шрифтов вышивальных, такой шрифт нельзя изогнуть по окружности и применить другие свойства, доступные для шрифтов. Также Shift шрифт можно создать по картинке, в том случае, если у вас отсутствует нужный шрифт. И чтобы не затягивать поиски, вы можете по картинке создать новый шрифт. Про это имеется ролик. Второй вариант. Это нажать клавишу А. Стрелку. выборы шрифт. Кликнуть. Написать. С Новым годом. Восклицательный знак. Стрелочка. Закроем замочек. И потянем на шрифт. Если нам нужно shift расположить, например, по кругу, то мы щелкаем в стороне, выбираем окружность, рисуем, выделяем два элемента, проходим текст по контуру. Еще раз щелкаем и размещаем текст вверху или внизу. После этого обрабатываем каждую букву и получаем нужную надпись. Однако каждый раз обрабатывать новую надпись довольно утомительно. Поэтому мы создадим на основе этого шрифта набор файлов, которые будут отображать буквы в стежках и будут масштабироваться при изменении размеров. В данном случае создадим буквы, которые входят в эту надпись. И будем добавлять буквы, пока не заполним полный алфавит. Затем в новых надписях будем заменять стандартные текстовые буквы, созданные нами в стишках. Откроем новое окно. Надпись. Шрифт у нас уже выбран. Напишем с Новым годом. Закроем замочек. Зададим размер. Например, 15 мм. Высоту клавиши Enter. Наблюдаем в объектах, что это надпись. Так как здесь написано текст. Мы проходим контур, а контурить. Текст сохранился. Теперь мы этот надпись. Разгруппируем. Каждая буква теперь в отдельном квадрате. Надпись текст пропадает и показано, что каждая буква теперь отдельным объект. Проходим заливка обводка. Заливку отключаем, обводку включаем. Стиль обводки делаем потоньше, чтобы нам было можно аккуратнее выполнять буквы. Делаем 0.1. Клавиша Enter. Удерживая клавишу Shift, выбираем цвет, чтобы нам точнее было строить буквы, а также наблюдать изменения этих букв. Выбираем букву большой, S. Выбираем редактирование злов. Выделяем две точки. Удалить сегмент. Проходим вниз, выделяем две точки, удалить сегмент. Выделение. Например, выделим внутреннюю часть, то выделятся оба элемента. Поэтому проходим контур. Разбить. Теперь вокруг каждого элемента своя рамка. Они отдельные. Редактирование узлов. Направление в разную сторону, щелкаем в стороне, выделяем внутреннюю область, контур, развернуть. Выделение, выбираем карандаш, наносим направляющие, выделение, все выделяем. Проходим контур, объединить, расширение, параметры. Выбираем А предустановку, загрузить. Буква S готова. Применить выйти. В эту надпись ходят буквы, которые нужно обрабатывать по-разному. Например, буква N. Щелкаем в стороне. Выбираем перо. Наносим линию. Правой клавишей заканчиваем. Все выделяем. Проходим контур. Разрезать контур. Щелкаем в стороне, выбираем левую часть, тянем в сторону и наблюдаем, что контур разрезан. Вернемся обратно, Ctrl Z и начинаем обрабатывать. Для этого проходим редактирование узлов. Выделяем рамочкой центральные узлы, клавиша Delete, удаляем. Выделяем две точки, проходим. Соединить контуры. По краям. Выделяем точки. Удалить. Внизу выделять. Удалить. Также выделяем. Разбить. Выделяем любую сторону. Контур. Развернуть. Выделение. Выбираем карандаш. Наносим направляющий. Все. Выделяем. Контур. Объединить, расширение, параметры, предустановка А, загрузить. Колонка построенная, Приметь, выйти. Теперь можно строить справа, а можно просто выделить построенное, продублировать Ctrl D и дубль перетянуть на правую сторону. Щелкнем в стороне, выберем голубой прямоугольник. И удаляем. Поперечную сторону можно также построить, а можно выделить, построенные, Ctrl D, еще раз щелкнуть, повернуть на 90 градусов, подогнать по размерам, также по длине выбрать голубую поперечину, удалить, выделяем, проходим расширение, параметры. Если получили нужный результат, выбираем применить-выйти и эти элементы сгруппируем. Буква О содержит два контура, внутренний и наружный. Достаточно внести направляющие и получить букву. Однако буква будет вырезаться в произвольном месте и не всегда удачно. Поэтому мы сами внесем место разреза этой буквы. Щелкнем в стороне. Выберем карандаш. Сделаем один отрезок внизу. Это будет для внутреннего контра. Продублируем его Ctrl-D. Это будет для наружного. Выделение. Верхний отрезок. Удерживаем клавишу Shift. Выделяем наружную часть, контур, разрезать контур. Выбираем следующий отрезок, удерживаем клавишу Shift, внутреннюю часть, контур, разрезать. Выделение, карандаш, наносим направляющие. Опять выделение, выделяем внутреннюю область, проходим контур, развернуть щелкаем в стороне, все выделяем, контур, объединить, расширение, параметры, предустановка, а, загрузить. Все получилось, значит применить выйти. Буква В состоит из трех контуров, два внутренних, один внешний. Выделяем внутренний контур, выделяется все буквы, значит контуры взаимосвязанные. Для этого проходим контур, выходим, выбираем разбить. Вокруг каждого контура образуется рамочка и контуры теперь не зависят друг от друга. Выбираем перо и наносим место разреза. Правой клавиши завершаем. Так как у нас разрезается три контура, мы дублируем перо два раза. Для этого выделяем Ctrl-D, Ctrl-D. Выделенный верхний рисунок выделяем. Выбираем нижний контур. Контур. Разрезать. Опять выбираем линию. Выдерживая клавишу Shift. Верхний контур. Контур. Разрезать. Опять выделяем линию. Удержи клавишу Shift. Внешний контур. Разрезать. Раз у нас больше не осталось отрезков, значит операции мы завершили. Теперь нужно установить пробелы и ввести новые точки соединения. Для этого мы выбираем этот контур. И этот контур. Выбираем редактирование узлов. Выбираем центральные узлы и удаляем. Выделяем рамочкой верхние и нижние узлы. И соединяем с сегментом. Также подтягиваем контуры нижние и верхние. Разбираемся с этим разрезом. Для этого мы его выделяем. Также можно потянуть точку и найти место, где выполняется разрез. Удалить его. Эту часть выделить, отрезанную. Выделить узел. Удерживая клавишу Shift, выделить вверху узел. И соединить с сегментом. Изменяя положение точек, а также наклоняющих, восстанавливаем форму. Выберем внутреннюю часть. Выберем редактирование узлов. Направление против частовой стрелки. Выбираем наружную часть. Направление противоположное. Проходим контур. Развернуть. Щелкаем в стороне «Выделение», выбираем карандаш, наносим «Направляющий». Чем больше нанесем направляющие, тем программе легче будет обработать букву. Выделение. Все. Выделяем. Контур. Объединить. Расширение. Параметры. Предустановка «А». Загрузить. Получаем букву В. Применить, выйти. Как часть буквы И. Выбираем контур. Разбить. Каждая часть отдельно. Выделение карандаш. Наносим два отрезка. Один для наружного контура, другой для внутреннего. То есть наносим один и дублируем Ctrl-D. Выделение. Ctrl-D. Выделяем один отрезок. Клависа Shift. Выбираем внутренний контур. Контур. Разрезать. Выбираем следующий отрезок. Удерживая клавишу Shift. Выбираем наружную часть. Контур. Разрезать. Выделяем центральные узлы. Удаляем. Соединяем. Эту точку, удерживая клавишу Shift, выделяем эту точку, Соединить с сегментом. Приближаем, эту точку тянем, место соединения. Выделение, карандаш, наносим направляющий. Редактирование узлов, выбираем две точки, удалить сегмент. Выбираем букву еще раз, контур, разбить. Выбираем любую сторону, контур, развернуть. Так, выделение. Все, выделяем. Контур, объединить, расширение, параметры. Предустановка А, загрузить. Применить выйти. Вертикальная палочка, мы ее выделяем. Редактирование узлов, выделяем два узла вверху. Удалить сегмент. Выделяем внизу, удалить сегмент, выделение, контур, разбить. Щелкаем в стороне, контур справа, контур, развернуть. Щелкаем в стороне, выделение, карандаш, наносим отрезок. Выделяем, контур, объединить. Расширение, параметры. Предустановка А. Загрузить. Применить выйти. Выберем палочку Ctrl-D. Это будет вертикальная часть у нас. Ctrl-D. Это будет правая сторона. Ctrl-D. Щелкаем. Получаем правую сторону. Подгоняем более точно по наклону. И по размеру. Дублируем Ctrl-D. Дубль отражаем горизонтально. Еще подгоняем, выдаляем салатовую часть, удаляем. Выдаляем букву М, проходим расширение параметры. Получаем букву М. Приметь выйти. Букву М групируем. Не забываем, что букву И мы тоже должны сгруппировать. Буква Г. Проблем не вызывает. Мы просто выбираем ее. Редактирование узлов. Тут узлы выделяем. Удаляем сегмент. Внизу выбираем. Удаляем сегмент. Выделение. Контур. Разбить. Выбираем одну сторону. Контур. Развернуть. Наносим направляющий карандашом. Все, выделяем. Контур. Объединить. Расширение. Параметры. Предустановка. А. Загрузить. Применить выйти. Буква О у нас имеется, поэтому мы ее выделим. Ctrl D. Начинаем двигать дубль, удерживая клавишу Ctrl. Подтянули. Клавиша D. Буква D. Содержит два контура. Мы ее выделим. Контур. Разбить. Наносим отрезок. 1 и дублируем Ctrl D. Выделение. Выделяем один отрезок. Внутренняя область. Контур. Разрезать. Следующий отрезок. Удержающий Shift. Наружный контур. Разрезать. У нижнего контура соединяем просветы. Для этого мы его выделяем. Проходим редактирование узлов. Выбираем один узел. Второй узел. Здесь выделяем, удерживая клавишу Shift 1. Второй. Соединить. С левой стороны. Один узел удаляем, второй узел удаляем, один узел выделяем клависа SHIFT, противоположный, соединить. С торцов выбираем узлы, удалить сегмент, узлы, удалить, выделение, контур. Разбить. Нет, выбираем карандаш. Выделяем одну направляющую. Контур. Развернуть. Мы выделяем контур. Объединить. Расширение. Параметры. Предустановка. А. Загрузить. Применить. Выйти. Верхняя часть у нас уже разделенная. Поэтому только внутреннюю часть выделяем. Контур. Развернуть. Карандаш. Наносим направляющие. Выделение. Контур. Объединить. Расширение. Параметры. Предустановка. А. Загрузить. Все нормально. Приметь, выйти. Выделяем два элемента. Группируем. Теперь это букв. буква. Буква О у нас же построенная. Поэтому мы построенную букву выделяем. Ctrl-D. Удерживая клавишу. Ctrl, тянем направо. И буква M у нас уже построенная. Мы ее выделяем. Ctrl-D. Начинаем тянуть. Удерживая клавишу Ctrl. Остался восклицательный знак. Мы его выделяем. Контур. Разбить. Верхнюю часть выделяем. Редактирование узлов. Узлы выделяем. Удалить сегмент. Выделяем. Удалить сегмент. Правую стороны выделяем. Контур. Развернуть. щелкаем в стороне карандаш. Наносим. Отрезок. Все выделяем. Контур. Объединить. Расширение. Параметры, предустановка, а, загрузить, применить, выйти, выбираем точку внизу, для этого выбираем карандаш, наносим отрезок, выделяем, выделяем, удерживая клавишу shift, саму точку, контур, Разрезать. Щелкаем в стороне. Выделяем правую сторону. Контур. Развернуть. Щелкаем в стороне. Выбираем карандаш. Наносим. Все выделяем. Контур. Объединить. Расширение. Параметры. Предустановка А. Загрузить. Приметь выйти. Выделяем верзовые элементы и удаляем. Они нам уже не нужны. Этот шрифт будем сохранять отдельным файлом. Пройдем в файл. Сохранить как? Сохраняем шрифт под оригинальным именем. Выделяем построенные Ctrl C Копирую. Проходим место, где мы воюем со штифтами, щелкаем и вставляем Ctrl-V. Подходим к нашему Новому году, накладываем, задаем размер. Теперь выделяя каждую букву, мы помещаем ее на оригинал, вращая и подгоняя. Чтобы буквы отличались, мы можем этот шрифт выделить, покрасить, например, красный цвет. А наши буквы в стежках оставим как есть. Подгоняем, еще раз щелкаем, разворачиваем. следующее Щелкаем, подгоняем. Чтобы было точнее, можно приблизить. Чтобы у нас надпись не уходила, мы можем ее закрыть на замочек временно. Если вам понадобится другая надпись, вам уже не придется строить новые буквы, а просто загружаете набор букв и подгоняете по месту. На основе построенных букв можно сделать встраиваемый шрифт. Для этого нужно иметь полный набор букв и немножко терпения. Теперь мы удаляем все, что у нас имеется лишнее. Все выделяем и разгруппируем. Проходим расширение. Проходим симулятор вышивки. Добавляем скорость. Получаем нужный результат. Единственное, буквы, соединенные между собой, кучей протяжек. Закрываем симулятор. Выделяем первую букву. Проходим расширение. Проходим команды. Включаем позиция начала автостатина. Применить. Закрыть. Выберем последнюю точку. Расширение. Так, команда. Добавить команду к выбранному объекту. Конец. Применить. Закрыть. В этом месте будет окончание. Теперь мы выбираем все элементы. Проходим расширение. Проходим автомаршрут. Применить. Закрыть. Все выделяем. Проходим расширение. Симулятор вышивки. Добавляем скорость. И видим, как в нашей надписи буквы между собой соединяются по кратчайшему пути. Эту надпись можно изменять по размеру, соответственно, будет пересчитываться количество стежков. А построенные буквы, как мы уже говорили, будут основой для новых построений.